Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о своем эксперименте по омоложению. Вот свою огромную орхидею я разрезала на две части. Вот внизу осталась такая часть с кучей корней и тремя цветоносами. И вот такая вот часть. Здесь корней явно меньше. Всего лишь два нормальных корешка. Вернее, один большой, второй около трех сантиметров. И куча мелких зародышей корешков. Вот. Попробуем, что получится. Сейчас не сезон. Стоило бы омоложением заняться где-то в мае-апреле. Но в то время у меня была куча деток и цветов на орхидеи. И она постоянно цветет и родит деток. Поэтому я выбрала момент, когда нет ни деток, ни цветоносов молодых. И отрезала. Буду усиленно ухаживать. Я думаю, нарастим корни. В общем, мы будем следить за развитием. Сейчас я смажу срезы, углем обработаю активированным. Вот. И срезанную верхушку поставлю подсыхать до завтрашнего дня. Завтра. Посажу в, в влажный, но не мокрый субстрат.